И я подписан на много разных групп ВКонтакте, это военно, ну, на группу военной тематики. Там а, выкладывают очень интересные статьи, какие-то там а, новости или что-то. И недавно выложили такую статью. Что делать, если выпали из самолета без парашюта? Типа, что-то можно сделать. И начинается статья. Конечно, сложно представить себе ситуацию, пред которой вылетели, вылетели из самолета без парашюта. Однако, если такое произошло, реагировать надо очень быстро. А по мне, так если тебе хватило мозгов выпасть из самолета без парашюты, то с реакции тебе, сука, проблемы серьезные, по-моему. На него вообще пенять не стоит, мне кажется, да? И там первый пункт. Вот вы летите, попробуйте разглядеть внизу какой-нибудь водоем. И спланировать на него. Я ничего не придумал. Там, там, там, там, блин, разглядите, да? Лети, разглядывай. Наслаждайся природой. Что ты глаз-то закрыл? А? Дует, что ли, тебе там? Второй пункт. Если поблизости нет водоема, попробуйте разглядеть хотя бы какой-нибудь грузовик испланировать, спланировать на его кузов. Как известно, кузов грузовика не отличается особой прочностью. В отличие от человеческой плоти, да? И я, даже, я дальше даже читать не стал. Там, там все сводилось к тому, что все еще можно исправить. Просто приглядись, да? Мне кажется, если бы я читал дальше, то там был бы, ну, хотя бы свежеспаханная земля. Попробуйте разглядеть внизу пляж, кто-то по-любому забыл полотенце. Ну или там загорает жирный мужик. В конце концов, шлепки. Шлепки тоже мягкие.